Бот CryptoZoo, что он делает? Он раздает э, криптовалюту, такой как Encat на данный момент, Shiba, Freak Мун, Moon, Safe Bull Fake и... Что еще? SafeMoon, в общем, да? Хайповые реально монеты. Они сейчас, естественно, все попросаживались. Вы сейчас на курс не смотрите, даже вы все равно получите на халяву. Мне прислали 111 миллионов этих монет. На халяву мне прислали не пару баксов, а прислали 111 миллионов монет, понимаете? То есть они, когда я этот НК только первый раз увидел были намного выше тоже количество монет было там в общем в 10 раз больше так скажу что мне прислали это раз плюс мне вот прислали на кошелек то есть у меня уже токены там есть и мне как держателю этого токена еще будут начисляться теперь на каждый кошелек с каждой транзакции 4 процента ну то есть между всеми держателями то есть не и таким образом именно от этого проекта будет еще начисляться от самого проекта, не от создателя этого бота, а от проекта. А, да, так, ну естественно сейчас скажу самое главное, от чего у людей горят перьяки. А, но я не знаю вот, вот создаю видео, берите видео, скачивайте видео и заливайте к себе на канал. Учитесь уже работать в интернете хотя бы поначалу так. Пока что на данный момент этот бот платит за приглашение рефералов. То есть сейчас вот эти монетки НКТ вы получаете за каждого приглашенного человека две, два с половиной миллиона монет. Минимальный вывод на данный момент 50 миллионов человек. То есть надо пригласить 20 человек, чтобы можно было вывести на кошелек. Вывод произошел в течение 5 минут мне на кошелечек так что все четко все хорошо так что вот все мой кошелек транзакция все прошло хорошо монетки на кошельке плюс мне на этот баланс еще от самого проекта будет капать отдельно так что вот такие делишки ребята и это я не знаю возможно дальше будут как-то зарабатывать деньги другим путем, возможно задания какие-то будут. Почему берется именно сейчас за приглашение? Но, ребята, надо же тоже как бы э, понимать весь расклад. Ну вот, допустим, вы создали этот бот, да? Вы э, что, просто так будете раздавать вот такое количество монет? НК, Shiba, Candy Moon, Safe Bull, Fag и так далее. Ну это же тоже как-то вы должны задаться вопросом, а за что их хоть платят? Естественно, вы вступаете, проходите капчу и э, вступаете там, по-моему, 4 или 5 телеграм-каналов. То есть люди скидываются своими монетами личными, чтобы раскрутить свои телеграм-каналы. И они вам платят за то, что вы э, приглашаете им людей в их, группы, в их группы. Понимаете, вот как бы такой заработок. Они вам деньги, вы им людей. Что здесь лохотрон? Что здесь непонятно и что здесь неадекватно? По-моему, адекватнее некуда. Я уже и сам иногда вот хотел что-то подобное сделать. Я участвовал в разных подобных темах. Когда-то один раз даже платил, по-моему, 105 рублей. Там было 10 телеграм-каналов, собирали пул, и один из них был мой там. То есть я отдавал свои деньги за то, чтобы вот так тоже пиарили, как бы да, и подписчиков набрать. Ну, там немного, конечно, получилось. Я один раз так делал и все. Но я платил деньги за подписчиков также. И здесь нам платят за подписчиков. Это пока что. Но вот эти монетки, вот Shiba, Candy Moon и так далее, они запускаются с 26 мая. То есть, послезавтра. Сегодня есть только Encat. И этот бот будет дорабатываться. И я не знаю, какие условия будут на вот эту Shiba, например, тоже. Да? Ну, тоже не хотелось бы сейчас получить только Encat. Хотелось бы все. Если будут платить за приглашение дальше и на эти монеты, то уже я могу, по крайней мере, не потянуть. Не знаю. Поэтому я думаю, что глупо вот такой бот использовать только только для самих приглашений его потом можно использовать для выполнения каких-то других заданий например там ну, в общем, массу можно применений боту придумать, в котором есть хорошая, огромная аудитория. Поэтому, если честно, у меня еще есть расчет и на это, что мы с вами сможем зарабатывать в этом боте и без приглашений, но, возможно, чуть-чуть попозже. Это мои догадки, я ничего точно такого не знаю, но я бы так и сделал. Конечно, лучше сейчас хорошо пригласить людей, по крайней мере, те, кто могут, вот такие, как я, например, да, а потом, уже когда набрали аудиторию, подписались там на каналы, все дела, можно уже использовать этот бот э, для всех, то есть, дать возможность заработать всем, но тоже с выгодой, естественно, для создателя. Никто просто так ничего не будет раздавать. Вы, хоть вы сами то э, раздали бы просто так. Естественно, вы попросили бы давать ты мне это, я тебе это. И это логично, это нормально, это так и делаются дела. Поэтому уже наконец-то. Поймите это, я вам всю, ну не всю, но схему обрисовал, как это все работает. И это работает нормально. Поэтому, еще раз вам говорю, учитесь приглашать. Люди есть и обузят, другие в, берут контент у других людей, как у меня, например. Берите, пробуйте, это же не проблема. Рано... Все, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь, конечно же, на канал. Всегда вам буду очень рад.